Привет, дорогие друзья и зрители, ну и, конечно, мои любимые подписчики. Пожалуйста, поставьте лайк или подпишитесь, или оставьте комментарий. Вообще, хочу вам показать 4 удивительных видеосюжета, которые считают, что это НЛО, но на самом деле это разработки России, или США, или Китая. Ну, в общем, 3 необычных страны, которые имеют на вооружение, как говорят НЛО, все-таки оказалось не НЛО. Группа ученых считает, что это не НЛО, а все-таки разработки военных ученых. В общем, пугает людей, чтобы считали, что это все-таки НЛО. В Украине случилось необычное, а именно то, что они видят постоянно. На Алтае у Путина во втором бункере создают необычное оружие, которое могут изменить исход мира. Ну, в общем, земли, давайте так говорить. Ну, в общем, очень странно, что Китай с Россией, они сотрудничают на протяжении нескольких десяток лет и создают необычное оружие, которое находится под землей. В общем, увидеть это очень тяжело. Но люди считают, что это все-таки... ново. Ну, давайте мы с вами это все разберемся. На протяжении нескольких десяток лет ученые Советского Союза разрабатывали необычное оружие. Но, увы, им это удалось. Но суть в том, что они заблокировали это оружие и заморозили исход процесса. В 1997 году Россия начинает свое новое продвижение и создавать необычное оружие. В США уже это оружие существовало, в Китае они получили в 2001 году эти необычные технологии, и начали разрабатывать. Ну, в общем, что я вам говорю, когда вы сами все это можете увидеть. В общем, досмотрите этот сюжет до конца, просто-напросто видео, и вы увидите, что это оружие на самом деле не НЛО, а секретные разработки людей, которые реально не инопланетяне создали, а люди, может и правда инопланетяне им дали этот необычный, Э, можно сказать, вооружение. Но сейчас они дорабатывают и, увы, у них уже это есть. Посмотрите внимательно и оставьте лайк. 175.